Давай, что это? Водопадики? Это водопады. Мы приехали. Здесь у нас пауза. Будем пить кофе. смотреть зайчика. Можно их покормить банановыми шкурками. У нас с собой шкуры пен будем кормить соломкой. как купаться можно водопаде? Да, обязательно. А? Обязательно. как нашего допада называется не агары понятно не агара а это уточки а уточки как